если в страховом договоре прописана именно безусловная франшиза, то в случае страхового события компания выплачивает возмещение за минусом размера франшизы. При этом, если убытки небольшие, то за страховное лицо компенсирует расходы самостоятельно. В случае условной франшизы страхователь берет на себя обязательство компенсировать все расходы, что не превышает ее размер. Однако, если размер убытков больше франшизы, то страховая компания оплатит их полностью. размер франшизы обычно устанавливается и в виде процента от страховой суммы и фактического размера убытков, при этом при некоторых видах страхования франшиза может одновременно быть выражена и в виде процента, и в виде суммы в гривнах. Договора с франшизой по желанию клиента оформляют практически все автостраховщики, при этом более популярной является безусловная франшиза, кроме этого по некоторым договорам франшиза оформляется в обязательном порядке, как правило это по тем видам страхования, где риск мелкий их повреждений достаточно высок Таким образом можно сделать вывод, что если автомобиль страхует опытный водитель, то франшизу стоит установить в размере до 1%. Тогда как если вы получили права недавно, то вам подойдет нулевая франшиза. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи, ссылка на которую находится под видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.